Что говорит, что материал плохой. Экскаватор нас раздавить не можем мы. Вот что значит качественный материал. Полистирол-бетон. Мил. К тому же еще и армированный. Mm. Mm. Всё, вот гуляет как этот можно всех желающих кто сомневается в качестве полистирол бетона надежно крепок. Вот, пожалуйста, прийти и вам выдать ломик и пусть развлекаются, насколько хватит.